Утренние заголовки вроде «Берлин везет в Москву много кнутов и немного пряников», в немецкой прессе после диалога Путина и Шольца сменились на сдержанные «Не упустили ни одной темы» и ссылками на МИД ФРГ Бербак, которая в Мадриде заявила, что сегодня каждый шаг Повод для надежды. Следом, вопреки алармистским заголовкам британских СМИ про дипломатические сигналы заявил премьер Джонсон. Лавров подтвердил, сигналы Москва посылает постоянно, правда пока безответные. А заодно объяснил польским журналистам, что такое информационный терроризм. Александр Христенко продолжит. В доме приемов МИД на Спиридоновке очередной гость из страны ЕС и НАТО с предложением поговорить о безопасности. Бесплатно. Збигни Фрау, министр иностранных дел Польши, председательствующий сейчас в ОБСЕ. Визит в рамках заметно активизировавшейся дипломатии Запада после того, как Россия поставила вопрос о гарантиях безопасности. Запад ответил, в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности. Он ответил на те инициативы, ответил позитивно, которые он долгое время отвергал. А... Uh. Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. То есть основные переговоры впереди. Лавров пояснил, что еще два года назад Россия предлагала, к примеру, обсуждать запрет на развертывание ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Но тогда, цитата, нас даже слушать не хотели. Сейчас это, по сути, российское предложение, американцы уже написали от себя. Этот письменный ответ США и НАТО в Москве изучили и подготовили свой. Параметры обсуждали накануне на встрече с президентом. Как вы, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный э, переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения? Будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. У вас есть уже проект ответа, да, на э, те mm -hmm. документы, которые к нам поступили из Брюсселя из Вашингтона? Да, он исходит из вот той. Я технологии. понимаю. Но он, сформирован он этот сформулирован этот пакет? Сформулирован на 10 страницах. Спасибо. В пакете остаются и ключевые требования, среди которых не расширение НАТО. У Москвы последовательная и твердая линия, подкрепленная той мощью, которая была наглядно продемонстрирована в ходе масштабных учений вооруженных сил на земле, в воздухе, на воде и под водой. Решение проходит и а, в западный военный округ а, фактически на всех флотах. Это и моря, Черного моря, море, море, море флот. И э, часть этих учений э, подходит к своему завершению, э, часть будет завершена в ближайшее время. И вот сегодня Минобороны объявила о возвращении части войск в места постоянной дислокации. Подразделения южного и западно-военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. И сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Погрузки, приступи! Вот так организованно и под звуки марша проходила ночная погрузка техники. Танки заезжают на железнодорожные платформы, что само по себе является важной отработкой навыков по переброске сил. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн. Вот многотонные Т-72Б3 четко следуют указаниям регулировщиков. В общем, привычная картина после окончания учений. Но в этот раз происходящее, конечно, застала западные СМИ врасплох. Ушедшие в параллельную реальность, где Россия уже разрывает Украину на куски, издания с большим трудом возвращаются в реальный мир. И к новостям об отводе сил отношение скептическое. А вот британский САН вообще все ни по чем. Там уже точно установили, что нападение на Украину будет завтра в час ночи по времени Лондона. В Москве в это время 4 утра. И будут использованы танки, ракеты и две сотни тысяч солдат. Все это со ссылкой на некие американские разведданные в которых в самом Вашингтоне постоянно путаются, называют разные даты, а затем их меняют. Мы не можем сейчас точно определить день и час, но мы можем сказать, что есть реальная перспектива того, что российская военная операция произойдет еще до окончания Олимпийских игр. Говорили, что вторжение неминуемо, потом сами же отказывались от своих слов. Я использовала выражение «неминуемая угроза вторжения» со стороны России один раз. Мне кажется, Другие чиновники исполнительной ветви власти США использовали его тоже один раз. И затем мы перестали его использовать, так как оно, думаю, подавало сигнал, который мы не намеревались подавать. Будто мы знали, что президент России Владимир Путин принял решение. Переводили стрелки друг на друга. Вы неоднократно говорили, что нападение неизбежно. Мы не повторяли несколько раз, что нападение неизбежно. Мы говорили, что сейчас мы находимся в ситуации, когда... Вы много раз использовали слово «неизбежно». Мы говорили, что если Владимир Путин решит двигаться... Писали, как о факте. На Украине погибнут 50 тысяч человек. Что вы нам сейчас рассказываете? Я не могу отвечать за то, что пишут другие. Придумали что-то несусветное, например, что сначала грунт для нападения еще недостаточно промерз, но теперь он уже слишком мягкий. Есть специальное русское слово «распутиться». Буквально время без дорог относится к проливным дождям осенью и таянию снега и льда весной, которые превращают улицы в грязные болота. Включали всю свою фантазию. That... Мы считаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео, которое будет включать Трупы и актеров. В итоге на победу в конкурсе на самое странное заявление о вторжении претендует и Байден. Господин президент, риск российского вторжения выше, чем когда-либо. Счастливого дня Святого Валентина. Итак, на протяжении месяцев как на все это реагирует Путин? Иногда даже шутят, просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Ну, потому что действительно подобное, ну, фактически иногда уже маникальное просто, маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием его невозможно. Ну а теперь, когда российская техника, как и было запланировано, начала возвращаться, остается вопрос, а как же обещанные санкции в МИДе уже прогнозируют дальнейшую реакцию? Запад, если еще не сказал, обязательно скажет, вот видите, мы как нажали на них, как там, значит, Байден цикнул, они сразу испугались и э, выполнили наш требователь. Вот и все. Это торговля воздухом. Я, наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам учиться надо таким, таким фортелям, которые они выкидывают. Но, подчеркну еще раз, мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности, и мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать. Тем более, что это бьет по самим же США. Сколько компьютеров и телефонов было уничтожено в оставленном американском посольстве в Киеве, один госдеп знает. И, конечно, военная истерия нанесла удары по самой Украине, где поначалу поддержали эту игру, а потом, спохватившись, когда гривна упала, олигархи и депутаты ударились в бега, как побежали из страны и миллиарды долларов капитала, в Киеве бросились все отрицать. Все под контролем. Все под контролем. Причин для паники нет. Мы работаем ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему. Верим в лучшее и делаем все, что нужно. Вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их. Сохраните спокойствие и не кричите, что все пропало. Был в Киеве остудила и жесткая позиция России. Прозвучала даже возможность отказа от курса на вступление в НАТО. В Лондоне замминистра обороны по фамилии Хиппи, он сказал, что если бы Украина приняла такое решение, Великобритания его поддержала бы. Так что, думаю, эта мысль постепенно будет пробивать себе дорогу и, подчеркну еще раз, она указывает путь, которого... Я думаю, хотят многие в Европе в том числе. Спокойствие на европейском континенте тема гораздо более обширная, чем вопрос Украины. Пакетный ответ России по гарантиям безопасности будет передан в США и НАТО в ближайшее время. И как изначально это поставила Москва, будет открытым. А насчет опубликования, мы ну, там сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены. Ну, скоро будет опубликован. Да, и конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего. Ну а чтобы ответственная позиция Москвы не была воспринята как слабость, и российские военные, и дипломаты продолжат заниматься каждый своим делом. Александр Христенко, Максим Щепилов, Вести. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код. И смотрите шестьдесят минут, когда вам удобно.